ну здравствуй Здравствуй, дорогой уважаемый зритель приветствую тебя на своем канале в эфире карта вы выигра на пк у микрофона как всегда вадим карта вы вместе мы сегодня с тобой поиграем generation zero ну что что что взять Уничтожить трех уничтожить 20 охотников. Я думаю, 20 штук мы уничтожим с тобой без проблем. Вот, доберитесь до радиовышки, Сальтерман. Отлично. Мы будем выполнять это задание, куда я вошел. В туалет вошел. Зачем вошел? Непонятно. Окей, давай начнем. Действие номер один. Однако это очень сильно путает. Непонятно, где выход отсюда, молчание в ответ. Уже очевидно, что выхода нет. Да, зачитал я тебе репчик такой, как всегда. Обращайся, если надо. Непонятно, где выход, ребята. Блин, я долго буду искать его, а. Каждый раз я прихожу сюда и вы. Ага. По зелененьким стрелочкам. Туда что ли? Да. Отлично. По зелененьким стрелочкам я иду. И, как всегда, нахожу свой эпичес, эпический выход. Так, мне надо отсюда выходить или как? Зелененькая стрелочка. Да. Как-то мы слишком глубоко, глубоко, как мой канал, находимся внизу. Ночь. Куда нам идти? Нам надо посмотреть по карте. Альтерман, радиовышку нужно найти. Ну, давай, по мере возможности, мы будем находить э, эту вышку, под... Я не знаю, где оно находится по карте Все запутано У нас с тобой запутано Агрессор, Но ну, я думаю, что сюда, наверное Мы будем двигаться вперед Я же не могу Не могу я так просто взять И будет весело, если мы встретим этого робота Отлично, план у нас есть Добраться до первой точки Непонятно, зачем мы это все делаем Можно фонарик включить было бы поприятнее видеть возле себя роботов, где бы полутаться у нас вообще что есть и оружие, есть аптечки, есть дробовук, есть 20 патронов, 92 вот, опа, уже кого-то я по дороге вижу. здесь кто-то есть лео где? у тебя сейчас вся тьма прибежит нет, это... Надо бежать отсюда, пока есть возможность. Это не вынесется с помощью того, что у нас есть. Вот так тебе. Практически 20 патронов я вытащил. О, ладно. Это как всегда страшно. Так, надо аптечку срочно. У -у -у -у -у! Я хотел аптечку! Такой кнопки аптечка. Так. Пожрать аптечки. Четыре патрона. Все как всегда, сложно. Где тварь? Еще одну тварь Отлично Можем спокойно полутать Что у нас будет Я не понял, ты умер или нет? Да, вроде бы он умер а Где большой? Которого я убил Найти бы его чтобы полутать его-то. Как же я его пущу? Ну все, я его упустил. Неинтересно. интересно. Так, здесь еще... А, это то место, где я был. Это бункер. Ладно, где-то мы вот шли по этой дороге. Я надеюсь встретить этого... давай посмотрим что у нас с автоматом газовый баллончик надо брать. патронов у автомата нет дробовика нету единственное 39 патронов осталось у нас у нас осталось 39 патронов надо лутать это же здесь я замочил его же я не люблю. Вот он. Да, на дробовик мы нашли патроны в нем. Отлично. Я не люблю, когда вот в темноте все происходит. Это битва. Но она добавляет.. Добавляет а, некую. Атмосферу в игре а у нас э, хоть не знаю попаешь. ешь а очень много О. Ну, по крайней мере для чего-то он нам пригодится я его беру ну. Не брать тоже как-то не интересно, вот полутаться очень даже печки. Интересно, можно будет управлять машиной-то? машин пропустил так, с той стороны есть отлично. полезности мы нашли в этих машинах мы не зря здесь остановились я надеюсь что мы правильно в правильном направлении двигаемся потому что э, я не знаю где эта радиовышка находится <coughs> на самом деле потому что я первый раз играю ребят ну, простите и да? не знаю где -то. Надеюсь, что вы меня простите, поддержите меня, как всегда, чем-нибудь, зачем-нибудь и почему-нибудь. Вот. Пока мы двигаемся, можете передать привет кому-нибудь опять. Мне будет очень приятно, если вы напишите привет и кому-нибудь, я их обязательно озвучу. Вот. Как ваши дела, как ваше настроение. У нас все проходит весело. А, объясню ему, почему видео стало реже уходить. Это как-то довольно такие, довольно-таки непростая задача. Это есть здесь. Робот, вот. Не попадаю с пистолета в него, что ли? Я не пойму. Что? Это было вообще? Куда? Куда я попал? Да я попал вообще. Смерка не нужна, мне надо. Блин. Да. Он упал в воду прямо и умер. Где мои, где мои аптечки? Чего нету? Мне надо про посмотреть мой инвентарь, но не сейчас. Кто охотник. Есть аптечка у нас, Мы ее сразу используем, чтобы было на что. О, боже мой! У меня патрон на всех не хватит. простая аптечка, есть немного патрон дробовик можно подхилиться чем ты хилишься давайте посмотрим сколько у нас будет процентов, я уже забыл аптечка у нас уходит я уже забыл где остальных я убил, вроде расцветает я лутал нет мы ищем тех кого я убил вроде бы и есть кто-то а вроде бы уже и нету я уже все не помню они были. Давайте осмотрим нашу деревушку. Может быть здесь кто-нибудь есть интересное. Так, давай. патроном здесь 4. Если что. -то. Мало. Мало. Надо больше патронов найти. Крайней мере, это на, на, намного интереснее играть, когда у тебя не хватает ресурсов. Когда у тебя получается вот все... Нет клопа. Когда у тебя все впритык, как больше... Больше интерес к игре и больше интерес э, к тому, что ты делаешь. Ну, здесь э, как бы ночлежка, да, я так понимаю. Это что-то? Так. Или что-то вроде того. Давай откроем, посмотрим. Потому что... все. Нет, это тоже место. дверцу и посмотрим Это доберетесь до радиовышки к западу от Гранд Турпа на Нора Сальтерман. Опять у нас какое-то включение. Ну мы в общем не то задание. Ну, давайте облутаемся. Смотрим что у нас есть аптечка. обязательно поднимемся на второй этаж что-нибудь может быть точнее могут быть аптечки а их порой очень не хватает тоже <laughs> ну судя по тому как я играю это очень нужный ресурс для меня <laughs> интересно есть у ладно давайте дальше смотреть что здесь интересно по хм. крайней мере мы нашли очень много патронов которые нам очень необходимы Кожаные коричневые ботинки нашли. И еще одно интересное местечко. Красочные очки. Розовые. Ро кому розовые очки? В подарок. Разыгрываются розовые очки в подарок. Так, ну, здесь больше ничего нету. Удобно делали выход. В гараже мы можем посмотреть. Нет, ну давайте дойдем до этой точки, которую я отметил, чтобы нам понимать или не то есть аптечки воспользуюсь я так думаю что нам пригодится автоматик о Знаете, что интересное? Вот он один здесь не будет и будет здесь несколько. Пока у меня вот э, все патроны не используются, которые я горким трудом зарабатывал, горким трудом зарабатывал эти патроны, и я же не лутал то в нем ничего нету может я его облутал а этого нет всего два патрончика в нашем роботе давайте поищем третьего мы же троих убили я уже потерял их и к сожалению уже нет И доберемся до отметочной линии, я думаю что там мы что-нибудь интересное тоже кто-то -то откроем для себя правильно идем или нет я вообще не знаю Кто с лишним патронов. Вот ну, хороший робот, жирный был. Кто с лишним патронов из одного робота. Вот, всегда бы так падали патроны. И у меня бы проблем с ними как бы, и не было. Продолжаем движение вперед. Природа прям вот... Атмосфера такая, знаете, вот как будто ты находишься в парке юрского периода. Да, вот. У меня такое ощущение, будто бы э, единственный человек, который выжил на планете и остался в живых. И борется с этими роботами, которые тебя хотят убить. Единственного человечушку. Который здесь есть. Так, у нас обход, ребят. Отход территории. Так, здесь еще роботы. Я вижу. Б. какашка ну вот их автоматом очень сложно убивать если честно я уже об этом несколько раз говорил то что автоматом их давайте посмотрим что здесь вау Вдруг откуда не возьмись появились. Вот это уже камикат забыл. А ты что, стоишь там? Ты стреляешь, чувак, я здесь. Так, с к счастью или к сожалению я даже не знаю как сказать но мы почему-то не можем войти в палатку может быть это к счастью это человек. Оказалось, это всего лишь непонятно что. Давайте посмотрим, что здесь у нас в шалаше. Э -э должно быть оружие, но я, я к сожалению, не, не настолько настолько плохо у меня все хорошо пока с оружием убираем 6 плохо все дела, дела очень плохи потому что нам нужно еще где-то уйдать у нас всего 50 патронов в магазине 20 и 34 еще а нейтральные, которые мы можем использовать для перезарядки, мало. Охотник или нет? Он он охотник. Так, у нас, у нас патроны течку. Что делать, да? Алло, Если бы не патроны, блин, я бы их завалил. это в инвентаре есть аптечки это по-любому большие аптечки, маленькие аптечки они будут нападать мы будем защищаться другом никак, у меня 8% жизни надо либо бежать от этого боя потому что нам может быть плохо у меня в инвентаре лучше вместо бал... баллоневых газов газового баллона, который я не использую. Лучше бы поставить большие аптечки, если они у меня есть, конечно же. Конечно же бежал от ней. Но что меня ждет есть? Как ты думаешь? за подхильность у нас есть аптечка и давайте пока у нас есть возможность ищем вот, стандартные аптечки это Вместо... это теперь у нас и аптечки можем взять. Четыре. Они следили за мной. Я мне весело. I can Кладбище, кладбище. О, сколько у вас здесь, а? подошел в общем взял все чуть тебя да лично мы хорошо наварились здесь в этом замечательном для нас месте мы хорошо полутались все что здесь находится там, там все пригодится 48 патронов нормальное количество которое нам необходимо здесь мы все полутали нам да? все Отсюда уходить помнить что у нас где-то есть еще один робот и непонятно а двигаемся дальше кто-то там достиг третьего уровня где-нибудь. Я-то думал, там будет э, большой робот. малин нам тоже пригодится, потому что мы часто погибаем. Эти. А, я вес перебрал, ребят. Я вес перебрал, короче, у нас и груз. Надо что-то выкидывать. Как ты думаешь? Думаю, вот дубинку. И мне не так уж и нужны. Оно ну, вроде бы как бы и нужно. А дубинок у нас и Да? Ужу. Бинокль Атронов вот Вроде бы бинокль нам нужен Второй нет я думаю что нет Нужен бумбокс Ладно Если пригодится То мы знаем где мы выкинули их Конечно нужно помещать их В этот но я как-то догадался. Сразу это сделать. местить когда у нас была возможность. Э, э, ячейку дам. Я думал, что у нас будет все хорошо. Давайте пойдем по дороге. Что мы ходим как... Э, я не знаю. Ну, я иду ориентировочно на знак. Поэтому... Прям, пока ты перезаряжаешься, на тебя этот буйвол бежит И ты не понимаешь, что происходит полутаться поутаться да? некоторых моментов мне бы еще вот сюда какой-нибудь оптический прибор установить в ближайшее время было бы очень хорошо что слышу так здесь нам наверное пироть надо пироть и у нас вот. Их, небольшой Помещаемся. так и нам надо забрать какой-то предмет да здесь еще нет я вроде бы его активировал и давайте вот э, к руке будем двигаться может что там что-то есть Отсюда нужно забрать нечто важное, пука Стали, а мы Стали находим, что ли? Так, полученную очко навыка. и еще что-то там, какой-то еще, что-то интересное было, я, к сожалению, не заметил. Нам нужен уровень взломщика Мы будем, конечно же, пытаться его получить Так, мы на этой метке уже побывали Я предлагаю в, э, в следующей серии побывать здесь А, нам вот сюда еще, да, надо? Вот, следующую серию добраться до отсюда, а пока что все, ребят, всем спасибо за просмотр, у микрофона, как всегда, был Вадим Картавый, вы были на канале Картавый, Игре на ПК. Спасибо всем за просмотр.